Здравствуйте! Сегодня у нас знаменательный день. Мы сегодня проводим с вами обряд, ритуал, да, можно сказать. Очистка собственного пространства. Очень хорошие, хорошие результаты. А именно людям понравилось очистка собственного пространства. Ну, собственное пространство входит, это наше жилище, это наша работа, офис, где мы проводим большую часть времени. И люди получили очень хорошие результаты. А многие писали в личку, что э, цветок, который там несколько лет не цвел, то ли 3-5, то ли 3 года, то ли 5 лет, зацвел, стал здоровым, счастливым. Да? И у кого-то домашние животные тоже начали хорошо себя чувствовать. Если раньше, как кошка там фыркала во все углы, то сейчас, говорит, ведет себя спокойно. Есть даже где-то у нас фотография, там прислало, человек прислал свою фотографию, цветочка до и после. Что происходило с этим животным, что происходило с этим, с этим цветочком? Происходило то, что есть негативная энергия, есть параллельный мир, есть сущности параллельного мира, который имеет тоже свойство проникать в наше жилище, в наше пространство и угнетать наши любимые цветочки, наших любимых животных. Да, кошки их видят, чувствуют, но выгнать они не могут, потому что многие, многое не в их силах. Хотя это очень мощные животные, но многое не в их силах. Потому что они тоже подчиняются закону мироздания, потому что это наше жилище, это мы хозяева в этом жилище. Соответственно, это поселилось с нашего с вами согласия. Гласного, негласного, это э, третий вопрос. Наша... Задача сегодня мы здесь собрались просто взять и элементарно очистить, убрать этот негатив, который присутствует. Также и сами люди почувствовали, что да и вы сами сегодня убедитесь в этом, что как-то сразу станет свежее, изменится. И сейчас наша с вами задача отметьте для себя вот ауру своего жилища в данное время. Как вы чувствуете? Это вокруг цвета, запах, уют, уютно ли вам или неуютно у себя, дома или в офисе. Что нам для этого потребуется? Нам с вами для этого потребуется, ну я сделал здесь э, где-то 0,7, может, 0,5 это. Баночку воды, да, из-под крана. И свечку. Сегодня я взял вот такую свечку, вот у меня такая красная. Не имеет значения. Разницы нет. Наполовину использована эта свечка. Главное, чтобы этой свечки нам хватило на время нашего проведения ритуала, очищения. Ну, литр воды, почему я говорю литр? Вы, потому что этот литр не используете сразу. Вы его оставите, потом дольёте другую баночку, потому что у всех дома разные, а воду наберите прямо из-под крана. Для чего? Для того, чтобы вы сами почувствовали, что вода, в которой вы будете работать, она изменит структуру, потому что мы с вами сейчас скоро уже начнем, чтобы вы сами почувствовали, какая у вас вода была и какая стала. Вкус, цвет, запах. И когда мы ее активируем, вы ее еще, еще раз попробуйте для того, чтобы убедиться, что вода изменится. Для чего это делается? Для того, чтобы поставить мат нашему уму, нашему эго. Потому что оно всегда говорит, что это невозможно. А это очень даже возможно.